Добрый день, коллеги. От имени Фау Росдорни я рада приветствовать вас всех на встрече пользователей ПТВ. И, собственно, хотелось бы поговорить о роли качественного транспортного моделирования и прогнозирования в транспортном планировании городов и регионов. А, ну, не секрет, что уже около 15 лет в России пытаются применять так или иначе макро- и микро-модели. А, кстати, с применением программных продуктов в все это началось. И с того момента роль транспортного моделирования в проектах безостановочно растет, позволяя отказываться от субъективного мнения разработчиков в пользу а, более объективных расчетных методов. К настоящему времени у экспертного сообщества не остается сомнений в необходимости использования транспортного моделирования при разработке проектов различной направленности от проектов организации дорожного движения до разработки документов транспортного планирования на уровне всего субъекта Российской Федерации. Более того... Попробую переключить слайд, вот, кажется, у меня получилось. А, необходимость моделирования, она закреплена на сегодняшний день и в нормативных актах. Например, постановление правительства 1440 а, в составе требований к ПКРТИ а, городских округов, городских и сельских поселений а, содержит требования в части математических транспортных моделей. Также методические рекомендации по разработке документов транспортного планирования на уровне субъектов и агломераций, разработанные ФАУ Росдурни, также содержат требования о наличии этих моделей, о их детализации и о представлении, в том числе, паспорта модели, для того, чтобы впоследствии легче было проверять качество этих моделей, делать их экспертизу. Отмечу, что наши сотрудники ФАУ Росдурни активно используют программные продукты ПТВ в своей деятельности, работе при разработке документов планирования, при их проверке, как безумом так и висимым мы пользуемся при разработке микромоделей, например. Вот с того момента, как мы стали отраслевым центром компетенций, разработано довольно много моделей. Тут какие-то из них выведены на слайд сейчас. Например, Белгородская область, город Казань. Сейчас дорабатываем модель субъекта Воронежской области, Крыма. Кстати, модель Крыма, она отличается от всех прочих тем, что требуется повышенное внимание к ярко выраженной сезонной неравномерности в численности прибывающих от этого довольно сильно различаются потоки, но тем не менее. Если говорить о микромоделировании в нашем опыте, то на каждом из проектов ведется глубокая проработка наиболее сложных транспортных узлов с применением ВИСИМа. И хотелось бы привести пример одной из наиболее масштабных Моделей, которая была нами сделана за последнее время на шумевшей улице Щерса в городе Белгорода, в Белгороде, моделирование, которое мы выполняли в рамках экспертного заключения на проект организации движения. А, собственно, модель включала почти 3,5 километра дорожной сети а, со всеми прилегающими к ней въездами и выездами, а также запланированные мероприятия, включающие внедрение выделенных полос по оси проезжей части. Результаты расчетов показали увеличение скорости движения, Транспорт общего пользования а, в 1,8 раза. Это очень существенный результат, на наш взгляд, такое повышение скорости движения редко где удается получить. И что более отрадно, что уже удалось подтвердить эти расчеты на практике после запуска проекта. Хотелось бы показать вам, как это, эти модели выглядели, соответственно, в жизни. Надеюсь, что демонстрация видна. Я пока расскажу дальше. А, несмотря на использование моделирования в транспортных проектах, есть и проблемы, которые, с которыми сталкиваются и разработчики, и экспертные организации, которые есть. А, то есть пока мы наблюдаем за счерцами, я потихонечку с докладом, со своим с коротким вступительным, пойду дальше. А, хотелось бы остановиться на тех проблемах, с которыми мы столкнулись. Объясню, почему мы с ними сталкивались, потому как... До создания экспертного совета Минтранса, о котором расскажу подробнее, экспертная функция была у Росдорнии, и мы за это время проверили несколько десятков проектов транспортного планирования, как муниципального уровня, так и уровня агломераций, и субъекты федерации, соответственно, и выявили ряд интересных особенностей, но поговорим о них чуть-чуть дальше. Итак, проблемы. Первая основная проблема – я думаю, что уже можно будет перейти к следующему слайду, надеюсь... Это данные. Проблемы с данными – это критические проблемы с моделированием. Открытые источники не дают необходимой для разработки модели информации абсолютно. У части информации есть серьезные трудности с достоверностью. То есть, условно, тот же реестр маршрутов, который может быть размещен на официальном сайте организатора перевозок, не факт, что соответствует реальным маршрутам, которые все еще обслуживаются. В городе мы с этим регулярно сталкиваемся. Представители заказчика довольно редко располагают э, полной и актуальной информацией, потому что ее сбор также стоит денег. И, к сожалению, э, не так часто у нас происходит автоматический сбор данных посредством ИТС, например. То есть здесь у нас есть перспективы для развития. Часть необходимой информации сейчас получается с помощью обследований. К этому очень большие вопросы, потому что есть ограничения, по времени, по деньгам, а обследования некоторые просто не умеют качественно проводить. И, соответственно, исходные данные на входе бывают довольно низкого уровня. Другой возможный источник получения данных для модели – это большие данные. Мы, ФАУ, используем этот источник в том числе, и об этом сегодня будет говориться, я надеюсь, интересно для себя что-то услышим, и мы в будущем расскажем о нашем опыте применения больших данных но в целом недостоверность данных и, данных и отсутствие данных для качества моделирования – это одна из главных проблем. Вторая главная проблема, о которой нужно сказать – это кадры. Причем я говорю не о кадрах с точки зрения разработчиков. Тут можно констатировать вот с нашей стороны наблюдателя определенный прорыв, потому что та колоссальная работа, которая выполняется коллегами из Ассоциации транспортных инженеров, из компании Симметра, в профильных вузах за последние несколько лет – это определенный рывок. В качестве разработчиков, их понимания, моделирования. Но мы имеем в виду здесь под кадрами специалистов в... у заказчиков в администрациях муниципальных образований, в администрации регионов. К нашему большому сожалению, в оперативном управлении, даже при наличии модели, при наличии хорошей действующей актуальной модели, поставленной заказчику и даже имеющему ключи в оперативной деятельности, она не используется. И я своими глазами видела сцену, где мэр города рукой там маркером пытался организацию движения на время перекрытий э, сам разработать потому что про модель даже не подумал о том, что она у него есть, и она вот прям вот, можно сказать, значительно быстрее обоснованнее, можно эту работу провести. И третья проблема, которую хотелось бы поднять, это ресурсы, как финансовые, так и временные. По результатам оценки контрактов с госзакупок, очевидно, что заказчики все уменьшают и уменьшают время разработки документов, то есть, как говорится, очень долго у нас запрягают, там, собираются, размышляют, думают, надо, не надо, а потом ожидают получить результат за крайне сжатый период. И моделирование, конечно, которое требуется при разработке документов транспортного планирования в эти сроки, качественно сделать или невозможно, или практически невозможно. В некоторых случаях это приводит к падению качества, в некоторых случаях к просрочке и большим доработкам за пределами срока контракта. Описанные проблемы находят свое отражение в том, что мы видим на документах национального проекта. Я имею в виду на тех документах транспортного планирования, которые разрабатываются для субъектов Российской Федерации, для городских агломераций в рамках мероприятий национального проекта. Мы в ходе своей экспертизы рассмотрели более десятка моделей. Сейчас в рамках экспертного совета хочу сказать, что задачи по оценке транспортных моделей, их качества возложены на Султана Владимировича Женкозеева, президента Ассоциации транспортных инженеров, как, собственно, представителя Ассоциации транспортных инженеров внутри экспертного совета. Теперь это тяжкая работа, собственно, на коллегах. И я думаю, что Султан Владимирович в своем выступлении тоже скажет несколько слов о качестве тех, тех моделей, которые уже... Уже пришли на экспертизу на сегодняшний день хочу рассказать о нашем опыте до формирования экспертного совета с чем мы столкнулись мы столкнулись что есть критические недостатки, в том числе связанные не с качеством, не с уровнем образования или квалификации разработчиков, а с их желанием там схитрить, упростить себе задачу. Например, какие серьезные ошибки в разработанных моделях выявили мы в ходе проведения экспертизы нами отраслевым центром компетенций. Итак, это от простого идем. Отсутствие проектных сценариев или проектных моделей что говорит о необоснованности приведенных результатов эффективности мероприятий. Конкретно заходил документ на экспертизу, где просто их не было, проектных сценариев. До ошибок в процедурах, из-за которых при соотнесении дальности поездки и времени поездки на пассажирском транспорте общего пользования средняя скорость получилась порядка 408, 480 км в час. Это реальный случай, на экспертизу заходили документы с моделью, где, собственно, вот такая скорость пассажирского транспорта нами было вычислено. Отмечу отсутствие учета важных параметров, таких, например, как задержки при посадке и высадке, задержки на поворотах или полное отсутствие вообще учета грузового транспорта, то, с чем мы столкнулись в одном из регионов. Наконец, нельзя не отметить подтасовку результатов в части анализа перераспределения. Так, в одном из субъектов модель показывала хороший высокий уровень сходимости, но анализ обращался к пользовательским атрибутам. И когда в рамках проекта Проверки, наш специалист, наш эксперт включил сравнение расчета интенсивности с пользовательского атрибута на атрибут расчета модели, то значение коэффициента корреляции и ошибки кратно ухудшились. То есть тут модель посыпалась прямо. И, к сожалению, мы были вынуждены расстроить заказчика. Да? сообщив ему о некачественной работе. Что хотелось бы еще отметить. Моделирование уже неоднократно доказало свою роль в качественном транспортном планировании, и возможные расчеты, которые можно провести с применением моделей, сегодня ограничиваются, наверное, только воображением инженеров, и это как раз и создало некоторую почву для сомнений и а, разного рода разговоров. Мы как центр компетенции, несмотря на наличие аналогов, большого количества программ-аналогов, которых, которых сегодня в том числе будут а, коллеги рассказывать, и мы с удовольствием тоже послушаем и в этой беседе поучаствуем, мы рекомендуем в общении с регионами обращаться а, и использовать классическую четырехшаговую модель, как доказавшую свою эффективность надежного и понятного инструментария при разработке проектов развития транспортных систем. Например, вот у наших сотрудников это понимание есть. Необходимость использования моделирования, его значение четырехшаговое. Именно поэтому эти требования были включены нами в методические рекомендации по разработке документов транспортного планирования субъектов. Кстати, ФАО является разработчиком не только этих методических рекомендаций, но и всего методического аппарата нового федерального проекта внутри БК, да, внутри БКД, БКД, который называется «Модернизация пассажирского транспорта городских агломераций». Так вот, сейчас мы разрабатываем методичку а, по оптимизации маршрутных систем транспортного обслуживания, городских агломераций, и по результатам которой, по результатам оценки на основании этих методических рекомендаций, можно будет сделать вывод об отнесении той или иной транспортной системы к эффективным или неэффективным. Так вот, для этого нами выявлены критерии отнесения, достаточно много критериев в отношении маршрутных систем и всех систем транспортного обслуживания. Так вот, часть эксплуатационных показателей для критериев – может быть рассчитана только с применением математических моделей. То есть по умолчанию мы считаем, что качественная, оптимальная э, система транспортного обслуживания и маршрутная сеть, они, естественно, базировались на расчетах, и есть модель, на основании которых можно будет рассчитать те или иные показатели. Несмотря на большой и сложный путь, который был пройден для распространения моделирования, мы понимаем, что мы еще в начале пути, Поэтому коллегам, которые занимаются и планируют заниматься моделированием, желаем дальнейшего совершенствования своих навыков. Пусть ваша квалификация не уступает поставленным задачам, сложность задач будет только увеличиваться. А коллегам из ПТВ желаем успехов и новых свершений легкого пути в дальнейшей цифровизации отрасли. А мы с любопытством следим за вашими новинками в программном обеспечении, готовы тестировать, внедрять их на своих проектах. Большое спасибо.